Добрый день всем зрителям. С вами Адвокат Бузанов. Сегодня поговорим о порядке проведения осмотра, проверки документов, осмотра багажа, груза, транспортных средств, как это происходит во время военного положения. И вот согласно закону, пункт 7 части 1 статьи 8 закона Украины о правом режиме военного положения. Кабинет министров 29 декабря 2021 года принял постановление номер 1456, которым утвердил этот порядок вот. порядок проверки документов у лиц и осмотра вещей транспортных средств багажа груза служебных помещений и жилья граждан во время обеспечения мероприятий правового режима военного положения вот С говорили да что они готовились знали вот. ну, я по документам уже по многим вижу что эти документы были приняты нормативно-правовые акты э немного загодя, да, до до э введения военного положения то есть в принципе готовились поэтому сегодня суть не об этом об этом в этом видео мы поговорим о том ну, об этих понятиях которые в этом порядке определены и вот есть одно из важных моментов это уполномоченное лицо то есть лицо которое должностное лицо которое на, при, ну, назначается приказом коменданта и которому предоставляются полномочия относительно проверки документов у лиц, ну, осмотр вещей, транспортных, то есть выполнять это все. То есть это не просто люди, которые получили оружие, записались в территориальную оборону или там полицейские, это вот как у нас уполномоченное лицо, которое назначено приказом коменданта. Но я вот искал, может быть недостаточно глубоко, да, документы последние, которые принимаются относительно ну, вот в Киеве. Я не, пока не знаю, кто в Киеве у нас тут выполняет функции коменданта. Ну, естественно, если я не знаю, кто выполняет функции коменданта, я не знаю, кто назначен, какие уполномоченные лица и так далее имеют право проверять документы, осматривать э, транспортные средства и так далее, и тому подобное. Ну, я думаю, что как бы военное положение значит не до этого. Ладно, идем дальше. Проверка документов, э, осмотр вещей э, во время военного положения вот, э, осуществляется только в сроки и территории, которые указаны в указе президента Украины о установлении военного положения на основании приказа военного командования вместе с военными администрациями в случае их создания. Ну, вот я вчера смотрел и Львовскую э, военную администрацию решения, и Чернопольскую. Э, вот не нашел коменданта. У нас в Киеве создана Рада обороны, там я тоже такую должность не увидел. Поэтому пока мне это момент неясный. я эти документы разберу, там есть много чего интересного, вот. попозже сниму видео о, территориальных, ну, о документах, которые принимают военные администрации. Вот. И вот приказом как раз назначается комендант, определяются его задания, полномочия по обеспечению единого управления определенными силами и средствами Госспец... Госспец... трансслужбы национальной гвардии, госпогранслужбы, национальной полиции и так далее, СБУ, ДПС, ДМС, ДНСС, в общем, всеми этими службами, и координации их действий. То есть должен быть комендант. Без него никак. Право на проведение проверки документов у лиц, осмотр вещей, транспортных средств, багажа и груза, служебных помещений и жилья граждан предоставляется соответствующим уполномоченным лицам национальной полиции, то есть комендант должен назначить не просто людей каких-то, а конкретным лицам, национальной поли... ну, то есть должностным лицам национальной полиции, национальной гвардии, держприконсдон службы, миграционной службы, вооруженных сил, которые определены в этом приказе коменданта. То есть это должен быть конкретный перечень лиц. Вот. И во время проведения осмотра вещей я не буду все перечислять, что и жилья, и служебных помещений. А эти лица имеют право использовать технические приборы для фиксации выявленных... Ну вот, допустим, останавливают на блокпосту, да, с какой целью? Выявить какие-то предметы опасные, да, взрыва, взрывчатые вещества, например. И фиксируют это на видео. чтобы не получилось так, что кого-то остановили, а у него ничего не было. А по итогу осмотра появилось потом. Бывает же такое. Ну вот у нас не в военное время. Были такие факты? Были. О них говорили, по крайней мере. В моей практике такого не было, но о таких фактах говорили. Почему сейчас все проходит так, без этого ничего не фиксируется. И тем, тем более, что еще и запрещено, запрещают людям проводить фото-видеосъемку. Хотя я этого пока нигде не увидел. Ну, понятное дело, по определенным причинам, опять же, оправдывание это всей обстановкой. Хорошо. Хорошо. Вот. И аудио и видеофиксация относительно жилья. Граждан и их личных вещей осуществляются уполномоченными лицами только по согласию граждан. То есть, если э, проверка транспортных средств э, без согласия, то хотя там личные вещи. Ну, в общем, в этом порядке какая-то путаница в этом плане. Вот. Ну, я думаю, что если будет работать бодикамера, то тут ничего запретить мы снимать не сможем. Поэтому тут. В этом порядке я не пойму, почему они тут предусмотрели согласие граждан. Непонятно. Вот. И уполномоченное лицо имеет право требовать предъявления документов, вот, которые удостоверяют личность и гражданство Украины или специальный статус лица. В таких случаях, если лицо имеет внешние признаки, Похожие на признаки лица, которое пребывает в розыске или без вести пропавшего лица. Относительно которого и имеется достаточно оснований считать, что лицо совершило или имеет намерение совершить правонарушение. Лицо пребывает на территории или объекте со специальным режимом. Ну вот, допустим, специальный режим – это военное положение. Если э, у человека есть оружие, боеприпасы, накартические средства и другие вещи, оборот которых ограничен или запрещен для хранения, использования и перевозки таких э, вещей, нужен, нужно разрешение, вот, то э, тоже в таком случае имеет право проверять документы. Ну, осматривать естественно автомобиль если лицо э, пребывает в месте совершения уголовного административного правонарушения или дорожно-транспортного происшествия другого чрезвычайного дру, ну, си, другой чрезвычайной ситуации О. кстати интересная тема как сейчас проходит оформление дорожно-транспортных э, происшествий потом как-нибудь расскажу э, если Подписывайтесь, кстати, на канал, чтобы не пропустить, потому что эта тема актуальная, вот, оформление этих дорожно-транспортных происшествий в этот период. Вот. Если внешние признаки лица или транспортное средства, или действия лица дают основания, основания достаточные, считать, что лицо причастно к совершению правонарушения, транспортное средство может быть, Средством или объектом, ну, то есть или в угоне эта машина, или на этой машине совершили преступление, тогда тоже могут быть. Ну вот э, еще один момент. Нарушение соответствующих запретов, введенных на территории, где э, введен правовой режим военного положения. То есть, э, вот в таких случаях только могут э, проверять у вас документы, осматривать э, автомобиль. Вот. Поэтому, ну, а проверяют практически у всех э, только лишь из-за того, что введено военное положение. Хорошо. В случае, если отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 7 этого порядка, вот, уполномоченное лицо задерживает такое лицо на установке для ее установления на срок, предусмотренный кодексом Украины об административных правонарушениях. То есть могут задержать на 3 часа. Вот. Естественно, можно требовать и протокол задержания. Вот. В таких случаях. С целью осуществления осмотра вещей, транспортных средств, багажа и груза, могут проводить поверхностную проверку поверхностная проверка проводится путем визуального осмотра лица то есть это не в карманы никто не лезет могут просить достать все что у вас из кармана пример но никак не ну, не делать такие вещи да, как осмотр вас путем в карман что-то заглянуть и так далее и багажник то же самое то есть прос... просмотри открыл багажник посмотрел все вот и проведение по поверхне убирания особо рукой вот. по поверхне в броня вот. то есть по сути может пощупать получается и специальным прибором вот то есть, ну, такие, как вот в суд заходишь и специальный прибор, металлоискатель. Или с средством визуального осмотра вещей, ну, то, что я говорил, то есть, посмотрел, вот. А по, получается, по поверхности одежды может провести рукой. Ну, для того, чтобы, допустим, тут носят оружие, пистолет чтобы можно было обнаружить. Вот, уполномоченное лицо... При поверхностной проверке может останавливать лиц, осматривать их, если существует достаточно оснований считать, что лицо такое имеет при себе вещи, которые, оборот которых запрещен. Вот. То есть ну, должны быть основания. Оснований, как правило, нет. Опять же, ну что в этой ситуации делать? Ничего. Вот. Поверхностная проверка проводится уполномоченным лицом соответствующего пола. То есть, если женщина осматривает э, поверхностно, то женщина. Если мужчина, то мужчина. Никак жен, женщина не может мужчину осматривать. Вот, и наоборот. У, э, в неотложных случаях поверхностную проверку может проводить любое лицо. Но только с использованием вот этого вот металлоискателя. Уполномоченное лицо может проводить поверхностную проверку вещей, транспортных средств. Если существует, опять же, достаточно оснований считать, что в транспортном средстве пребывает правонарушитель или лицо, свобода которого ограничивается в незаконный способ, то есть везете какого-то заложника, тогда могут. Вот. Если существует достаточно оснований считать, что в транспортном средстве вещи, которые, ну опять же, я повторюсь, что исключены из э, оборота оружия, да, взрыв, взрывчатые вещества, наркотические, если существует достаточно оснований считать, что вещи, багаж или груз являются средством преступления, да, или находятся в том месте, где, могут где может быть совершено это уголовное правонарушение. Вот. То есть, тут прописано даже то, что уполномоченное лицо может просить вас открыть крышку багажника, двери салона. В принципе, что и происходит. Вот. Во время поверхностной проверки вещей или транспортного средства может самостоятельно показать содержание этих вещей. Ну, Например, я везу охотничье оружие и могу сказать, у меня есть охотничье оружие в багажнике. Открыл, показал, все, тогда ну, не будет... То есть, будет лучше, чем он откроет, вы откроете этот багажник, и он увидит этот ствол и будет задавать вопросы. Ну, то есть, можно наперед говорить о том, что есть, могу показать. И эти лица, которые останавливают транспортные средства, если даже вы совершаете нарушение правил дорожного движения, раз, остановили, если есть... Очевидные признаки того, что у вас неисправность транспортного средства. Если, есть информация, которая говорит о том, что вы причастны или пассажиры к совершению транспортно, дорожно-транспортного происшествия, крем, уголовного, административного правонарушения. Или есть информация о том, что транспортное средство может быть объектом. То есть они могут останавливать даже вот по таким причинам. Если транспортное средство в розыске прибывает. Ну До этого у них должны быть какие-то базы. Вот. Э, необходимость для осуществления опроса водителя или пассажиров про обстоятельства дорожно-транспортного происшествия или уголовного, или административного правонарушения свидетеля, у которого не могли быть. Вот. Необходимости привлечения водителя транспортного средства для э, оказания помощи другим участникам дородужения или полицейским как свидетеля для оформления протокола про административную ну, то есть, для помочь, в общем, этим уполномоченным лицам. Необходимости ограничения или запрета движения транспортных средств. Ну, допустим, не хватает людей на блокпосту, и вот помочь там отрегулировать или останавливать движение. Вот, или если, допустим, груз так прикреплен, что мешает другим участникам движения. Ну, тут, по сути, они выполняют функцию какого-то вот контроля, потому что сейчас на дороге за правилами дорожного движения особо патрульной полиции мы не видим. Поэтому на них вот часть этих функций переложили. Вот. нарушение даже порядка использования на транспортном средстве этих светловых или звуковых устройств. То есть, они тоже это могут выявлять. Если увидели мигалку, могут попросить разрешения. Вот. И проезда транспортных средств через блокпосты и контрольные пункты въезда-выезда. Что касается осмотра жилья или другого владения граждан, служебного помещения, то это проводится в соответствии требований действующего законодательства. Уполномоченное лицо может проникнуть в жилье, или другое владение лица без ухвалы ну, суда, только в неотложных случаях, которые связаны с спасением жизни людей или ценного имущества во время чрезвычайной ситуации, без непосредственным преследованием лица, подозреваемых в совершении уголовного правонарушения и прекращением... Преступление, которое угрожает жизнью лиц, которые находятся в этом жилье или другом владении. Только вот в этих случаях. И при этом не может ограничиваться права пользования собственника жильем. То есть только в этих случаях могут в жилье проникать и только ну, без ограничения права пользования. Непосредственно собственника или пользователя этого имущества. Вот И про э, эти мероприятия уполномоченное лицо докладывает и информирует в соответствии э, требований Уголовного процессуального кодекса Украины. То есть потом следственному судьи, если что-то там во время этого мероприятия было изъято, э, то информирует следственный судья, потом выносит ухвалу и так далее и тому подобное. Вот. В случае, если во время проверки документов или транспортных средств, или служебных помещений выявляется правонарушение уголовное или административное, то, соответственно, задержание таких людей и изъятие таких вещей, которые являются средством э, преступления да, или правонарушения, осуществляются в соответствии с требованиями Уголовного процессуального и Кодекса Украины, и Кодекса Украины об административных правонарушениях. Поэтому э, помощь адвоката э, в этих процессах да, может вам понадобиться. Мои контакты э, доступны в описании к этому видео. Вот. Я отвечаю на вопросы, отвечаю на комментарии к видео. На данный момент еще ни одного комментария не пропустил. Все остались отвечены. Поэтому пишите вопросы. Я буду стараться на них отвечать. Также в таком же режиме в течение суток я практически всегда отвечаю на любой комментарий. Вот. Даже если они повторяются, стараюсь об этом указать, что комментарий повторялся. Или дать короткий ответ. Вот, будем на связи, всего доброго, большое спасибо тем, кто подписывается и смотрит видео до конца.